Привет, дорогие друзья! Зовут меня Валентина Сергеева, и я сегодня хотела предложить вам актуальное интервью об успехе. Я выбрала такую тему, близкую мне тематику, как успех в МЛМ. Мне хотелось бы спокойной обстановке в нашем уютном офисе за чашечкой чая поговорить с интернет-предпринимателем, с активной и успешной девушкой, с моим другом и партнером по бизнесу, Ольгой Шатровой. Олечка, привет. привет! А поговорим мы на тему, что такое успех в сетевом я думаю, наша беседа будет интересна и уже состоявшимся предпринимателям, и тем, кто пришел в этот бизнес, который мог бы удовлетворить желания и цели в этой жизни, и даже тем, кто никак не связан с сетевым бизнесом и МЛМ. Мне лично очень важно и интересно знать, по каким причинам люди приходят в сетевой маркетинг, и насколько эти причины схожи, или разнятся лично с моими. Что такое успех здесь, как его достичь и какие свои личные ресурсы надо активизировать для достижения желаемых целей. Давайте же попробуем в этом сегодня разобраться. Олеська, скажи, пожалуйста, считаешь ли ты себя успешным человеком? И по твоему мнению, кто это успешный человек, кто он? Знаешь, Валя, я считаю, успешность можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Ведь успех – это своего рода символ, который эксплуатируется определенными слоями общества. Внешняя успешность, допустим, состоит из каких-то атрибутов. Также успешный человек активен, самостоятелен, достигающий целей и задуманных дел. А вообще я считаю, что успешность у каждого своя, а не та, что диктуется общественным мнением. По-моему в первую очередь, успешный человек, как минимум, знает, чего он хочет, на самом деле хочет только, без фантазий всяких. И, на мой взгляд, верным будет разделять внешнее и внутреннее. Как мне кажется, понятие «успешность», оно именно чисто внешнее, я бы даже сказала демонстративно-потребительское, а внутреннее я бы не определяла как «успешность», это что-то другое. Например, гармония, удовлетворенность результатом своих действий или образом жизни. На самом деле успешность – это то, как нас видят или оценивают другие. Я, в принципе, даже не представляю, как можно сказать о себе «я успешна» или «я не успешна». Я бы сказала так – мне нравится, как я живу и к чему я стремлюсь. Так что объективных критериев успеха нет. Это все очень-очень индивидуально. Да, тоже хотелось бы отметить, и во многом согласна с тобой, что успешность – это как следствие достижения поставленных целей путем эффективного использования каких-либо ресурсов. И успешный человек – это человек, думающий и живущий осознанно, счастливой, полной жизни, планов и любви. Очевидно, из этого вытекает и финансовая независимость. Поэтому успешным быть, мне кажется, в первую очередь спокойно, потому что ты чего-то хочешь, ты чего-то стремишься, и ты это получаешь, достигаешь, притворяешь в жизнь. Как ты считаешь, почему такой прекрасный бизнес, как МЛМ, получается не у всех? И есть ли он этот самый секрет успеха? Да, Валя, я постараюсь немного раскрыть эту тему, так как она волнует очень многих. И тех, кто уже находится в этом бизнесе, и тех, кто покинул его. Именно по причине того, что много не получилось, или получилось не так, каковы были их ожидания. Самое главное, что МЛМ-бизнес – это тот бизнес, который надо делать с душой, с удовольствием. Или иначе он просто теряет свою прелесть и отдача от него будет, к сожалению, минимальная. Наше мнение о нас самих – это наш автопилот. Если есть желание лететь выше, то просто надо изменить свои инструкции. И только имея положительный настрой, можно достичь хороших результатов. Ведь ваши мысли сильнее, чем вы думаете, просто нужно задать себе более высокие критерии и цели. Мы всегда находим только то, что ищем – плохое или хорошее, трудности или решения. Нужно иметь правильную конечную цель в голове. И на листе бумаги, кстати, тоже. Это очень полезно записывать все свои цели, планы, то есть визуализировать их. Потому что если вы не знаете, чего вы хотите достичь в жизни, то вероятнее всего не достигнете многого. Так что пора делиться своими талантами с окружающими, а не храните их где-то или даже притворяться, что их вовсе не существует. Поверьте, они есть. Мелкое мышление приводит только к нереализованности, а глобальные планы наполняют жизнь смыслом. Так что тем, кто пришел в МЛМ, предстоит сделать выбор, каким путем они пойдут, смогут ли кардинально изменить мышление, даже перевернуть свой мир с ног на голову, готовы ли они делать то, что никогда не делали. Выбор, по-моему, это и есть секрет успеха. Когда сделан выбор, Дорога становится намного легче, а вообще у каждого секрет свой, просто надо найти его где-то внутри себя. Ольга, как думаешь, какие мотивы приводят людей в бизнес прямых продаж? Ну, на самом деле, очень много факторов. Это тоже, в принципе, все, инди, все индивидуально и зависит от того, в какой этап жизни человек познакомился с данным предложением, случайно или осознанно. Постараюсь чуть-чуть перечислить самые основные, самые основные такие. Это желание иметь деньги, либо больше денег, то есть дополнительный заработок, чтобы позволить себе немножко больше или наоборот даже достичь полной финансовой независимости. Это желание проявить себя в новом или поиск реализации своей личности. Кто-то приходит за общением с людьми, которые объединяют общие интересы. Также это общение предполагает получение необходимых и полезных связей, кому-то это тоже нужно, а кто-то идет в MLM-бизнес за карьерой. Это желание достичь определенного статуса и получить привилегии. Ведь именно здесь, в этом бизнесе, для этого нет возрастных и социальных ограничений. Совершенно никаких. Обучение тоже важный аспект. Ведь сотрудничество с компанией прямых продаж – это всегда новые знания и новый опыт. Причем совершенно в разных сферах. Это не только знание продукта, но и также умение общаться, умение ставить и достигать цели. И этот список огромен, Валя, на самом деле. И большинство компаний делает, кстати, огромные инвестиции в обучение своих представителей, потому что представители представляют этот продукт, представляют эту компанию. И это очень важно. Независимость, желание изменить жизнь к лучшему, управление своим временем, потому что, потому что в этом бизнесе ты сам решаешь, чем, чем его наполнять свое время. Также возможность начать бизнес с минимальными вложениями, желание быть в атмосфере лидерства, развития конкретных личностных и профессиональных качеств. Все эти многочисленные факторы приводят людей в бизнес в прямых продаж. И это даже далеко не все. Как тебе кажется, чего люди боятся больше всего? И почему успех для многих здесь так и остается чем-то недостижимым? Ведь не секрет, что успешным в МЛМ становится только 5-10% примерно. А многие просто бросают начатое дело на полпути. Больше всего люди боятся потерять свою зону комфорта. Наверное, это первостепенно. Что боятся неизвестности, ответственности за свою жизнь, за свое будущее, за благосостояние своей семьи. Боятся даже показать свою уникальность, выделиться из массы и стать не таким, как все. И что получается в итоге? Что мы боимся быть успешными и счастливыми, а время идет и работает оно только против нас. В нашей жизни нам постоянно ведь приходится делать выбор. И если мы не делаем выбор самостоятельно, то, вы, то его могут сделать за нас другие. Вот и все. Ведь если нас что-то не устраивает, мы можем это изменить, конечно, если справиться со своими страхами. Зона комфорта – это такое состояние удовлетворения своим нынешним положением, которое очень многие не стремятся даже изменить, поскольку удовлетворены тем, что сейчас имеют. А ведь успех это и есть в полной мере выход из зоны комфорта, изменение своего обычного привычного ритма и стандартных каких-то ежедневных дел и задач. В этом и есть такой камень преткновения на пути к успеху, и далеко не многие преодолевают этот этап, к сожалению. Слабая самомотивация, либо ее вообще полное отсутствие. Еще один очень важный фактор. Чем выше цель, тем больше усилий необходимо, чтобы перейти в новую зону комфорта. А вот на этих этапах все и заканчивается у многих. Нет самомотивации, нет движения вперед. Как бы ты продолжила эту фразу? Пробудите предпринимателя внутри себя с помощью... Вы все предпринимателя внутри себя с помощью, наверное, практики. Предприниматель – это человек, который мечтает, и он живет в каждом из нас. Предприниматель видит жизнь, какой она могла быть, а не такой, какая она есть. Он мечтатель, потому что для него все окружающее выглядит по-другому. Он видит больше перспектив и возможностей вокруг себя, где другие их не видят вообще, вернее сказать, даже точнее не хотят видеть. Эти вершины надо создавать, мечтать, действовать и превращать желаемое в действительное. И только с помощью практики это под силу каждому. Для него не существует ограничений, он воображает без границ, живет полной жизнью, не в прошлом, не в будущем, а прямо здесь и сейчас. Ведь это ваша жизнь. Если вы не будете принимать ее всерьез, то кто же будет? Спасибо, Оля, за содержательную беседу. Я прямо чувствую удушевление, представляю, сколько всего нам еще предстоит пройти за ближайшие месяцы совместной работы. Я надеюсь, что мнение у кого-то поменяется. Многие поймут глобальность и перспективы этого бизнеса. Почему я здесь? Почему ты здесь? И очень много перспективных и успешных людей присоединяются к интернет-предпринимательству, потому что масштабы и глобализация интернета – это неоспоримый факт в современном мире. Мире. Успехов тебе! Да, Валя, хотелось добавить, что мы окружаем себя такими людьми и теми действиями, которые выбираем сами. И это должен помнить каждый. Тебе тоже, Валентина, больших побед и достижения всех поставленных тобой целей.